Наша сегодняшняя тема, как всегда, про долголетие. И а -а -а. я снова повторяю, что долголетие это, конечно, и детство, и здоровье, и хорошие отношения, и хорошее настроение, и, конечно, правильные продукты, правильно выбранные продукты, те, которые мы едим ежедневно в обычном подключилась те, которые мы э, добавляем э, в свой рацион, и на все это еще нужны и деньги. И сегодня разговор будет «Если бизнес, то почему Вивасан?» Почему мы выбрали Вивасан и почему мы вас так настойчиво приглашаем в Вивасан? Ну, для начала скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно И поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Так. Хорошо, вижу. Спасибо, полетели плюсики. Хорошо ли видно? Можно восклицательный знак, а можно просто да. Да-да-да-да-да. да да да Слава тебе, Господи. Я тоже все, все хорошо, достаточно вижу. А кто у нас сегодня присутствует на нашей такой небольшой конференции? Ну, я вижу Липецк. Анарина Татьяна, я вижу Тамбов Жанет Карганова, я вижу Людмилу Яровую, Люда, где ты? Это ты в Киеве или в Воронеже? Да, понятно, в Киеве. Люда Яровая в Москве, Новуральск Света Баданина, Лондон, Меля, привет, Желтоухова, у нас Кипр всегда на связи, Валя, привет, и девочки все, Америка, Эльмира, еще не спит, иногда просыпается, да, иногда вздрагивает, и, конечно, очень много всяких разных городов, то есть это, конечно, и Питер, это и Краснодар, это Орел, что еще там у нас, кто из какого города, Екатеринбург, Люда Капнина, привет, в общем, тут очень много городов и очень много э, стран в то же самое время. Латвия, Литву, да, Литву вижу, Иоланта, привет тебе. Э, Украина, привет, дорогая. Итак, дорогие мои, спасибо вам за э, такое внимание, за участие. И я вас прошу все, что я буду говорить, подвергать, так сказать, э, таким критическому мнению, как говорю, и что я еще забыла. Поэтому сразу задавайте вопросы, я буду их ждать О чем мы сегодня хотим поговорить? Первое, что пугает всегда всех, конечно, и нас в том числе, сейчас я включу демонстрацию экрана, это MLM или сетевой маркетинг. Многие люди, которые говорят и пишут, и пугаются, и шарахаются, и говорят всегда, часто вернее даже пишут, сейчас, сейчас, сейчас, ребята, извините, вот они, часто пишут, часто пугаются тому, что интимы сетевой не предлагать. Вот это вот притчевый язык. И в этом плане сваливают в кучу абсолютно все. И пирамиды, и какие-то мошеннические схемы, и хороший маркетинг сетевой, и просто MLM-структуры. Маркетинг совершенно разный может быть, но куча одна мне страшно, потому что я в этом ничего не понимаю. И даже когда э, ты говоришь, что ребят, ну вы просто сядьте и разберитесь, здесь же есть большая разница. Как говорят в Одессе, две большие разницы, да? между компаниями вообще любыми. Это и качество продукта, это и документы подтверждающие, это легальность, ну и прочие там какие-то вещи, в которых просто нужно разобраться. Нет, нам просто страшно. Я вам сейчас открою один маленький секрет. Если в компании нет продукта, ассортимента, ну хотя бы что 100, ну, может быть, пятьдесят уж хоть в самом начале может быть и пятьдесят то, скорее всего, просто продукт где-то как деньги на деньгах и прочее, скорее всего, вот это пирамида. Если в компании есть хотя бы 50 наименований продукта для начала, а потом, конечно же, больше обычно, и она уже существует несколько лет, на нее уже можно обращать внимание. А дальше, конечно, все сложнее с маркетинг-планом. Но несколько точек я сегодня вам а, говорю, скажу. Так вот, если мы Выключите, пожалуйста, микрофон и в зуме все у кого-то включен. Если мы с вами говорим даже о том, что, ребят, сейчас очень сложные времена, сейчас достаточно трудно заработать, ну и много, много всяких таких проблем, и вот в MLM, это MLM и сетевой маркетинг, это всего-навсего система оплаты. Потому что если это настоящая компания, компания с такими хорошими корнями, то это и продукт, и все остальное легальное, а это магазин, по сути, это потребительская компания, да, должна быть. То есть люди могут покупать продукт и остальные могут работать или не работать, это их дело. И когда говоришь, ребята, приходите, есть деньги, то очень многие просто прячутся от них. Вроде как, вроде как вокруг они есть, но мне лучше их не надо. Вот я буду что-нибудь думать о чем-то другом. О чем же люди обычно думают? Люди любят мечтать, и люди любят получать все и сразу. А все и сразу, ну где это можно получить? но ну, если только купить лотерейный билет. Вот смотрите, что э, по этому поводу говорят ученые, то есть люди, которые умеют считать. Э, вероятность указать, э, угадать все шесть чисел в правильном порядке. Вот, допустим, 6 чисел, я купила билет, мне нужно угадать шесть чисел в точном порядке. Э, для того, чтобы угадать, это получится меньше одной пяти миллиардной. Вот одна, пяти, один из 5 миллиардов угадает точно э, правильно эти цифры. Хорошо, пусть будет и в правильном порядке, а хотя бы ну в каком-нибудь. Вот просто вот шесть цифр в любом совершенном порядке, просто угаданные шесть цифр. Получается одна восьмимиллионная. То есть по сути мне нужно купить 8 миллионов билетов одного тиража, чтобы выиграть главный письм. Почему я говорю о лотерее? Потому что очень часто компании предлагают автомобили, квартиры, путешествия и много всего такого, из которых это как в лотерею. Человек может быть ну, не один из 8 миллионов, может быть один из миллиона или там дойдет вот до тех самых заветных баллов, на которые э, не дадут э, машину, а просто дадут автомобиль в рассрочку для того, чтобы заплатить. Это так вот с таким главным призом. Поэтому э, в Вивасане все немножко по-другому. В Вивасане нет бесплатных автомобилей. Нет бесплатных квартир, нет бесплатных путешествий, нет накопительного маркетинга, ежемесячных закупок обязательных, нет дополнительных вложений для бизнеса. И в итоге для вас а не, нет риска а, вложений каких-то, потери денег или потери своих сил и времени. Вот этого у нас точно нет. Мы не верим в лотерею, нам не обещают бесплатные автомобили, квартиры и путешествия в светлом, далеком будущем. То есть вот это накопительный маркетинг, ты сделай вот столько то столько, то и получишь вон чего. Нам просто платят хорошее вознаграждение сегодня. Я поэтому и подчеркнула, не где-то в далеком будущем, а именно сегодня. А раз нам платят хорошее вознаграждение сегодня, мы имеем возможность покупать автомобили, которые нам нравятся, квартиры дачи, путешествовать по миру, опять же, сегодня. Вот это я считаю одним из основных показателей, потому что деньги, ценность имеют сегодня. Вот сегодня это деньги, за эти деньги я могу купить вот эту квартиру. Вспомните, за да какие деньги, ну я могу это легко вспомнить, потому что 20 лет назад я покупала квартиру маленькую под офис за 6 тысяч долларов за 6 тысяч долларов. Сегодня э, эта квартира стоит примерно, ну, где-то 20 тысяч, наверное, маленькая, совсем крошечная квартирка. Вот примерно э, так. Поэтому это в долларах. А если говорить о рублях, то еще грустнее потому что в рублях, когда 6 тысяч э, долларов было где-то 180 тысяч рублей, если я не ошибаюсь сейчас 30 рублей, был, да, даже меньше, меньше, так, до 30 рублей был уже 99 2000 год а на сегодняшний день это уже э ну, в лучшем случае, полтора миллиона. Вот это крошечная квартира. Я как бы служу только по ней. Вот ценность денег тогда, если мне заплатили тогда 180 тысяч, я и купила эту квартиру. А если бы мне пообещали, я бы дошла до нее вот через несколько лет, то уже э, все деньги, которые мне обещали, те 180 тысяч, на них я уже купить ничего не могла. Вот это я имею в виду. <клышленный культура> Кто же у нас есть? У нас есть продукт из Швейцарии, натуральный, растительного происхождения. 10 восклицательных знаков не стало ставить. Продукт для здоровья. И во время пандемии мы теперь понимаем, что он нужен всем и всегда. И очень многие люди возвращаются к нам на сегодняшний день. Даже те люди, которые не были там 3 или 5 лет и где-то еще что-то покупали. Вот сейчас они возвращаются. Продукт в одних руках. То есть производство, начиная от сырья и заканчивая флакончиком, который мы получаем, все в одних руках. Это собственные у Томаса Гетрида и компании Александра Роматика. Это два собственных завода, остальные договорные отношения. И э, это собственная продажа, собственная, собственные продавцы, скажем так. Стабильность компании, я немножко попозже скажу о ней. Международная компания, возможность работать не только на территории одной страны, но и во многих странах мира. В 30 странах абсолютно официальные представительства. И в остальных, я думаю, наверное, столько же, где есть просто люди и небольшие складики, которые предлагают пользоваться Вивасаном, и люди могут там покупать эту продукцию. Компания уже 24 года. Года. И э, маркетинг-план с этого момента менялся только в лучшую сторону, добавлялись какие-то акционные э, программы, быстрый старт э, и так далее. Это еще несколько восклицательных знаков, потому что когда мы приходим, мы приходим вот на те условия, которые нам предлагают. И дисконтная карта которая является пропуском для любых возможностей, я их перечислю попозже, можно получить дисконтную карту, купив всего-навсего для себя 5 продуктов по цене, начиная от 3000 рублей, даже чуть меньше, но я как бы поставила эту сумму, на выбор. И вы уже имеете 23% скидки. А дальше «Свобода выбора» как работать в этой компании и кем быть в этом компании. Ну и для того, чтобы еще сказать о доверии, мы говорим о доверии, мы не верим на слово, мы проверяем. И люди, которые к нам приходят, каждый из этих людей может лично позвонить и связаться с владельцем завода, где производится наша продукция. Ну а мы знакомы с ними лично. Очень многие из них. Мы были несколько раз в Швейцарии, ну и практически каждые два года мы встречаемся с владельцами наших заводов, с производителями на конференциях. Это условия Томаса Гетфрида, нашего президента компании. Все начинается с головы, и вот здесь это очень важно. И условия, чтобы наши люди, продавцы и лидеры, да просто потребители, имеют возможность поехать на эту конференцию, выполнив условия определенные, и задать кому угодно из производителей любой вопрос. Тут внизу я показываю наш прайс-лист. Почему я его показала? Потому что человек, незнакомый с компанией Вивасан, когда мы ему рассказываем, что это делается на заводе в Швейцарии, что завод Александра Роматика или Интрокосмет, или э, доктор Дюнер, то есть мы просто называем. Для человека это пустой звук. И э, ему, либо он верит мне, либо не верит. Но ну, а мы хорошо знаем, что доверие – это вещь такая, лучше бы проверить. Так вот, в этом брайс-листе, Посмотрите, пожалуйста, я чуть-чуть крупнее сделала. Так, сейчас это потом. Вот это наши заводы. Я прошу вас обратить внимание на первые буквы этих заводов. Интра Космет, Александр Доктор Цуна, Жилькель, Космол, Вот это фотографии реальных заводов. Так вот, в прайс-листе... Там, где идет перечисление наших продуктов, в первая буковка в индексе стоит буква завода название, где производится этот продукт. Вот все эфирные масла и многое еще чего делается у нас на заводе Александр Ароматика. Владельцы Сильвио и Кристоф Ригале, супружеская чита которые нам вот, предоставляют э, постоянно какие-то интересные вещи и новинки. И вот эта буква Е – это Александра Аматика. Буква С – Свист Эпс, Доктор Дюнер, Освальд – Те заводы, которые я вам показала. Это заводы, мы, э, с которыми работает э, компания Вивасан, из которых Интракосмет и Жельпель – это собственность Томаса Бетфрида. Частичная собственность, но собственность, понятное дело. Так вот, почему это важно? Потому что когда человек пришел и услышал от меня о продукте, где он производится, я ему могу сказать, вот видишь эту буковку, это завод Александр Ароматика. Ты можешь посмотреть в интернете, ты можешь э, оттуда взять какие-то телефоны и написать владельцам, и спросить, любой вопрос задать, какой тебя интересует. И это уже другая вообще степень гарантии. Э, что же нужно сделать, чтобы получить дисконтную карту? И вообще зачем она мне? Да? Ну, первое, о чем мы говорим, это, конечно, потребитель. Дальше дисконтная карта, которую я получаю, неважно кем ты будешь потом, просто покупать продукт или подрабатывать, или строить серьезный бизнес, тебе нужна только дисконтная карта, никаких других вложений тебе не нужно, так вот вложив дисконтную карту трех 3000 рублей, купив себе этот продукт и пользуешься этим продуктом уже, получить дисконтную карту, и это уже пропуск в дальнейшую твою судьбу, в дальнейшую твой успех, если ты этого захочешь. И заработок, который может быть, он может быть также, если ничего абсолютно особенно ну, не делать так сильно, не работать, от тысяч рублей до трех миллионов и далее. Но это уже время и работа должна быть. Поэтому, получив дисконтную карту, мы просто получаем ее, пользуемся продуктом и размышляем, кем бы мне быть в этой компании, что бы мне хотелось от нее. Какие варианты есть заработка для человека, который не собирается серьезно работать? Я вам должна сказать, что маркетинг-план компании «Вивасан» основан исключительно на любви. То есть очень много я слышу у компаний, когда говорят, вот будет то-то, то-то, но если ты не сделаешь вот этого, тогда не будет заработка. А вот если еще один шажок не сделаешь, тогда тоже отнимут у тебя что-нибудь еще. Так вот здесь в Вивасане дисконтная карта дает право человеку воспользоваться любыми возможностями. И за каждый шаг отработанный здесь обязательно будет вознаграждение. Итак, если человек просто покупает, он уже вознагражден, потому что у него есть скидка 23%. Но не только. Он уже участвует в этой дележке прибыли, скажем так, компании. Потому что по маркетингу даже для клиентов, для потребителей есть... Ну, вот такое понятие, как мы говорим, маркетинг-план для клиента. То есть там уже есть свои маленькие бонусы, премии и вознаграждения. Человек, который имеет дисконтную карту, он может участвовать в акциях, в получении подарков, премии и прочего. Что он может делать? Он может взять этот продукт по цене дистрибьюторской и продать ее, по цене клиентской. Мы не имеем права продавать по дистрибьюторской цене, только по розничной цене. И вот эту разницу, естественно, человек получает себе, да, это его заработок. Человек не любит, например, продавать. Он хочет просто э, рассказывать и регистрировать и подписывать людей, чтобы люди его друзья и знакомые получали так же, как он, дисконтную карту и могли пользоваться замечательным швейцарским продуктом. И когда он подписывает человека, он также имеет свое вознаграждение. Но э, аварий. Если при продаже мы имели деньги на руки то при подписании мы получаем товар а теперь внимание по своему выбору то есть компания не навязывает своих каких-то продуктов вот вы только это возьмите то есть вот эта разница при подписке человека на эту разницу денежную мы выбираем сами продукт, тот, который нам нужен. Или нужен кому-то из наших уже друзей или близких. И таким образом тоже можно заработать. Дополнительные бонусы и премии. Здесь также все прописано в маркетинг-плане. А как только дисконтная карта у человека появляется, его заносят в компьютерную сеть, в достаточно серьезную программу. И э, очень много вариантов здесь вы можете видеть прямо Um, ну, прям, прямо в режиме uh, такого времени онлайн, да, вот прям на сию секунду, uh, сколько в моей структуре или в какой-то стране кто-то что-то купил, или сколько я купил. То есть сразу это видно uh, в программе. Здесь уже ни один человек не проскочит, тот, который подписан. Есть у нас такая штука, сегодня я его немножко приоткрою, это работа на биопульсаре. Вот я ее вывела, как бы работу на биопульсаре здесь, для того, чтобы не забыть вам это рассказать. Это уникальный прибор, немецкий, естественно сертифицированный, а чтобы в Германии получить сертификат, это очень-очень сложно, Который, в котором мы работаем уже с двенадцатого года, 8 лет. И поверьте, что люди, которые работают постоянно с этим прибором, это уже просто и такого высокого полета профессионалы, с которыми можно легко э, сейчас работать. Сейчас это особенно важно, потому что очень быстро, буквально за несколько секунд можно э, определить состояние твоего организма. То есть энергетический вот этот порог э, всех органов. А сегодня, представьте, это вот, чтобы сходить, сделать анализы. Кто-то мне посчитал недавно, нужно то ли 16 тысяч, то ли еще сколько-то. Вот не только тест, тест 2000 ну и так далее там набирается. Но за измерения тоже можно получать деньги. Кроме того, ты не просто советуешь человеку, вот бери вот это, потому что я так чувствую, но ты видишь на картинке, каково состояние его организма и рекомендуешь уже не сам лично, а там еще есть специальная программа, где рекомендуют э, австрийские и немецкие врачи. Ну и, конечно, построить серьезный международный э, бизнес. Кто научит? Ну, во-первых, рядом с вами всегда будут помощники. Это так называемые информационные спонсоры, то есть персональные спонсоры. Да? Человек, который тебя подписал, либо человек, который подписал, если так, просто потребитель, то вышестоящие лидеры. Литературы огромное количество и в бумажном виде, и, конечно же, на сайте. Видео школы, лекции по продукту и бизнесу, ребят, на сегодняшний день их такое колоссальное количество, что ну, хорошо бы разобраться в этом. Как можно работать? Кто-то хочет работать в онлайне, кто-то хочет работать в офлайне. Сегодняшняя ситуация аккуратно посадила нас с вами ну, большей частью в онлайн. И у нас хорошая новость. Мы умеем работать и в одном, и в другом режиме. И что касается онлайна, у нас есть обучающая платформа VivaStars, которая, которой вы можете подключаться и подключить своих людей после регистрации VivaSani. И там очень большое количество очень важных, интересных роликов. Если вы привыкли работать или не хотите работать в онлайне, в офлайне мы тоже можем научить. Целая система и обучения, и школ, и пошаговая система работы. Что нужно делать, как нужно делать, и рядом с вами будут еще люди. Это крайне важно. Я должна сказать, ну, тут. Понимаете, что я же должна сказать о своей команде? Но я могу сказать, что вообще в команде «Вивасан», вся команда «Вивасан», Томаса и Гетфрида, это, конечно, очень профессиональные люди. Здесь много врачей, здесь много консультантов, которые отработали уже многие годы. И, конечно же, суперпрофессиональные люди. И когда проходят международные конференции, поверьте, это просто... Ну, Фейерверк, наверное, вот этих э, мастеров своего дела, э, своих, со своими открытиями, со своими результатами, это действительно просто блестяще. Ну, а каждый гулик валит свое болото. Я могу сказать, что э, наша команда команда, которой я принадлежу, а это уже несколько десятков тысяч человек по практически по всему миру, где-то больше, где-то меньше команды, но тем не менее это большое количество людей и лидеры, которые там присутствуют, они всегда на высоте. Да? Как я слышала одну фразу, я не говорю, что другие хуже, нет, все очень классные, но мои наша команда. Это очень сильная команда. Что это значит? Это значит, что любой вопрос, который будет возникать в процессе обучения, в процессе работы, можно разрешить. Если что-то не знаю я, то есть еще у нас и врачи, и фармацевты, и люди, которые умеют открывать города, умеют открывать страны, и много-много другое, конечно, работать в онлайне. Что еще интересно, президент компании Томас Гетфри, действующий президент, человек, который, это, кстати, очень большая редкость, который лично, проводят семинары, вебинары, школы, обучение. И вы вот здесь видите фотографию, это 12 год, когда только что Биопульсар пришел к нам э, в Бивасан. И на Биопульсаре в Воронеже э, приехал Томас Гетфридт лично, и он лично показывает, рассказывает и обучает. Вот вам, пожалуйста, это вот живая как бы, фотография. Что такое биофульсар быстро, это, конечно, не расскажешь. Я просто показала, как он выглядит, и что мы видим на экране. Человек просто кладет руку на вот эти вот покрытые золотом точки, и на экране компьютера, на мониторе мы видим состояние, энергетический уровень тех органов. И сразу видно, что это хронические какие-то вещи, на что нужно обратить внимание еще болезней нет, а биопульсар уже видит, на что нужно обратить внимание. Вот этот, конечно, прибор у нас просто золотой. Шесть систем, но не могла не сказать, на которые можно обратить внимание, которые мы видим. Это очень серьезная научная система. И именно поэтому Вивасан и говорит, все, что связано с нашим продуктом, с нашими приборами, с нашим бизнесом. Это здоровье, красота, благополучие. Если одним словом сказать, что же делает Вивасан, то можно сказать, что э, мы пользуемся продуктом Вивасан для здоровья. Мы э, рекомендуем э, эту продукцию нашим друзьям, знакомым и незнакомым людям, для того, чтобы они стали более здоровыми. И мы за это получаем деньги. Ну, вот так повезло, что за вот такую достаточно высокую миссию, э, потому что планка ⁇ то высокая, когда ты помогаешь людям, еще и зарабатываешь деньги. Ну и, как я обычно говорю, деньги нужны. И деньги можно заработать, в вас сами для жизни для здоровья. Вот это, наверное, самое основное. Что э, нужно сделать для того, чтобы подключиться э, в нашу компанию? Выбрать 5 продуктов любых вы можете какие угодно, по цене даже можете смотреть, ориентироваться. Кто-то хочет э, что-то подешевле, кто-то хочет вот то, что ему нужно конкретное. Да? У кого какие на сегодняшний день э, ситуация какая если выбор большой, и если выбрать эти продукты, бывает иногда сложно, то, конечно, проконсультироваться нужно с человеком, который вас пригласил. В онлайне или в оффлайне, чем как угодно. И уверяю вас, на основании биопульсара вот этого то, что мы с вами смотрели, да, или просто что-то для красоты, э, для своей, то вам обязательно что-то интересное порекомендуют. Э, ну, вот вопросы теперь жду от вас. Они у вас есть. Что я еще не сказала, и у кого какие интересные вопросы. А скажите, пожалуйста, сейчас, во времена кризиса, какую часть зарплаты президент выплачивает ежемесячно? Замечательный вопрос, я его даже не сразу поняла. Сто процентов зарплаты зарплату мы получаем. Я вам должна... Спасибо за вопрос большое, потому что вот в Вивасане я работаю уже 21 год. И я могу сказать, что мы пережили уже не один кризис. И ни разу такого... То, что у президента были проблемы, это, без сомнения. Но ни разу мы этого не почувствовали. Вся зарплата, которая вот нам полагается, это 100%. Я еще хотела бы сказать, что когда мы получаем, уже компания абсолютно легальная, да? и когда мы получаем эм, деньгами, мы можем выбрать, получать продукт, а потом продать, и это выгодно, или получать деньгами. Когда мы получаем деньгами, мы должны оформить индивидуальное предпринимательство, мы заключаем договор с компанией и компания присылает нам эти деньги на тот расчетный счет, который мы указываем при открытии индивидуального предпринимательства. Ответила? Да, спасибо. Угу. Ольга Васильевна, а, скажите, это... пожалуйста, а с какого уровня начинают выплачивать зарплату в деньгах? Потому что я вот знаю, что там еще и продукция, часть продукции люди выбирают. Угу. Скажите, а, ну, смотрите, если, допустим, ваша команда продукт очень удобен для просто потребителей или для людей, которые чуть-чуть ну, там подработают, зачем открывать индивидуальную? Если мне все равно нужен этот продукт, или я могу его немножко продать, там, и так далее. Поэтому до э, оборота, сейчас я посчитаю. Где-то, если вся структура делают оборот, 170-180 тысяч рублей, вся структура, а это может быть 5, 10, 20 человек, то уже можно открывать индивидуальное предпринимательство и получать деньги. Можно и чуть раньше, просто это не очень рентабельно. Вот я вижу еще вопрос по поводу стабильности. Да, я обещала сказать по поводу стабильности. Как мы определяем стабильно, компания или нет? И вообще стоит там работать или не стоит? Ну, смотрите, ребят, есть один такой очень хороший тест. Очень простой тест. Это мой собственный тест. Я как бы не претендую на какую-то научность, но вот я вам просто говорю, что я чувствую. Смотрите, если... Все накидается с головы. Если у президента... Естественно, у него есть прибыль. Да, он работает всегда и много и так далее. Если президент тратит свою прибыль. И как часто говорят, а у него там яхты, проходы и прочее, прочее. Дачи, дома какие-то там, недвижимости по всему миру. Хотя, наверное, чуть-чуть есть. Но пароходов, самолетов точно нет. То тогда у меня большой-большой вопрос. Он вообще работать не собирается? А, а, а мне-то как с ним работать? А если президент, как наш, у нас Гетцин, тратит свою прибыль на Плантации, трав, заводы, то, что он за эти, за эти годы приобрел, это плантации собственные, это заводы, два завода, это испытания и создание продуктов новых, когда есть проблемы. Тогда я понимаю, что если президент сюда вкладывает деньги, то что произвести – это одно, а продать? Это совсем другое. И вот если он вложил в производство свою прибыль, значит, ему ее нужно продавать. А кто будет продавать? Мы с вами. И покупать, естественно. А значит, это стабильно. Кроме того, это еще и представительства и офисы в разных странах. И ну, много такого. Литература огромное количество, программы компьютерные. Это все вложенные деньги, компания вкладывает деньги, а значит, она планирует работать, а значит, это стабильно. Ответила? Батин, расскажите, пожалуйста, про акции, которые для клиентов. Да. Значит, очень... Когда я вам сказала о накопительном маркетинге, да, вот я вначале проговорила, у нас он как бы накопительный на месяц. Вот за месяц мы накапливаем какие-то баллы и нам просчитывают, высчитывают. Я сказала, что у нас нет автомобилей, квартир, мы их сами покупаем, платят деньги, и мы покупаем их. Но для клиентов у нас всегда Томас Геппед делает какие-то подарки практически каждый месяц. Редко бывает без него. То есть, если человек не просто купил там два плакомчика, а купил чуть больше, там, например, от, у нас расчет идет во франках, от 100 франков, предположим, это где-то сколько сейчас? 7-8 тысяч рублей а, единовременно, то ему а, полагается подарок, причем никакой попала. А всегда это очень дорогие подарки. Это или кремы для лица, это э, что-то для душа, потому что продукция, у меня нет задачи сейчас говорить о продукции, потому что если мы зацепимся, то все. Э, кроме того, э, если человек хочет, ну, э, продавцы, если он хочет просто продавать, он не только получит торговую прибыль, он получит еще и бонусы, так называемые, объемные скидки. И э, недавно Томас Гетфит сделал такое понятие, как быстрый старт. То есть за ту же самую продажу он добавляет еще практически столько же процентов э, заработка. То есть продавцы у нас здесь не просто в шоколаде, они вот вообще все сами состоят из шоколада. Это очень выгодно. Что касается регистрации, то опять же, смотрите, я привела своего друга или подругу, показала продукт, он ему понравился, я ему предлагаю, возьми пять наименований, и у тебя будет скидка. Ну, по-моему, это очень подружески. И за это я получаю вот это вознаграждение, разницу. Кроме того, я снова, тоже получаю еще и бонусы, и, и премии. Пусть небольшие, но получаю. Так, еще какие вопросы? А можно зарегистрироваться онлайн в онлайн-компании? Каким, каким образом это происходит? Не офлайн, а онлайн? Онлайн? Да. Как происходит? Да, у нас есть, у нас на сегодняшний день есть интернет-магазин, который работает... Вот сейчас я не знаю, во многих странах он работает, практически везде. И э, интернет через интернет можно заказывать продукт, можно подписывать человека. А мы сейчас э, всему, это, всему этому еще и обучаем, и мы сейчас готовим э, такую более интересную программу тоже с интернет-магазином. Конечно, можно работать через э, интернет, и в этом тоже будет помощь. Ну что, дорогие мои? Если вопросов Можно нет, еще вопрос? Да, конечно. Можно, скажите, пожалуйста, а для категории людей, которые не любят продавать товар, ну в качестве продажи именно вот единичных, есть ли перспектива построения бизнеса? Да. Я, наверное, очень мало сказала про это. строение серьезного бизнеса, причем там, где вы хотите. Хотите в своем городе или близлежащих каких-то городах. Хотите сделать собственный офис. У нас есть условия и для того, чтобы человек просто имел свой собственный офис, куда могут приходить люди. Хотите, работайте по всему миру или во многих странах. И вот здесь, потому что не пропадет ничего абсолютно, я уже сказала, программа компьютерная международная, и там абсолютно все заносится прямо в режиме онлайн. Только что вот я могу сейчас открыть свою программу и увидеть, кто на сегодняшний день, какие кто, кто купил у меня в Америке, в Германии, в Австрии, в Болгарии, в Англии и так далее. Вот это очень важно, это важная вещь. И при этом, при этом человек не любит продавать. Хотя мы лукавим, конечно. И продажа, в принципе, когда я говорю о дисконтной карте, я ее тоже продаю. И когда я вам сейчас рассказываю о бизнесе, я его тоже продаю. И бизнес здесь, на мой взгляд, очень элегантный и очень красивый. Ты рассказываешь о здоровье, ты рассказываешь о продукте, и подписывает человека, отдавая ему карту, ты уже зарабатываешь небольшие деньги. Как только у тебя эти люди становятся там 10-200 100, 100, человек, то они любому кто-то покупает. Не будут все покупать ежемесячно, разумеется, но кто-то где-то что-то купит. И чем больше у тебя будет людей подписанных тобою, Ли, или подписанных твоими а, уже вот в первой, во второй или третьей а, линии, все это складывается к тебе в один объем. Это все в одном объеме. А теперь внимание, проценты мы получаем со всего объема. Если мы говорим о, о топ-лидерах, а у нас достаточное количество, в нашей команде достаточное количество топ-лидеров, то э, мы также получаем практически со всего объема. А другой вопрос, что если там много таких лидеров под тобой высоко ранжированных, и там уменьшается процент, то ты все равно получишь деньги, даже при дисбалансе. Поэтому... Э, а если говорить о международном бизнесе, то э, все эти обучения есть и на немецком, и на английском языке, э, и на, том, на тех языках, где в этих странах есть представительства, где можно купить и можно научиться. Очень красивый бизнес международный. А, а еще, пожалуйста. знаете, в чем еще кайф? Это когда, ну, например, в какую-то страну ты собираешься путешествовать, мы заглядываем сначала в биографию, есть ли там Ивасан. И как только мы находим, можно созвониться с офисом, обязательно там тебя встретят, и там тебя напоят, накормят, и еще посоветуют такие экскурсии провести. Всегда помогут. Представляете? Скажите, пожалуйста. А сколько на данный момент в вашей структуре человек, в каких городах, может быть, в странах? А, ну, страны уже я запуталась, не, не могу посчитать все, но где-то, наверное, стран около... Ну, ну, такие по клиентам в каждой стране есть, ну, нет таких э, стран, в которых нет, Там, где вот 30 стран точно есть, есть структуры побольше, поменьше. А что касается... Эм, структуры самой, но ну, я так думаю, сейчас, после того, как очистили компьютер, около 50-60 тысяч человек. Да, это такой хороший город. Да. Районный а, масштаб, да. Это... Кто-то сравнил ее с армией. Поэтому, ребята, приходите, здесь очень, я еще раз повторю, элегантный бизнес, красивый бизнес, честный бизнес, нравственный, высоко нравственный и стабильный. И сейчас, в те времена, когда нам очень непросто, это, наверное, важное, это, наверное, главное. Поэтому подписывайтесь, заполняйте анкеты, подписывайтесь, э, спешите свои вопросы, свяжитесь с тем человеком, э, который вас пригласил, э, либо подождите, что он позвонил, либо не хотите ждать, позвоните ему сами. Если вы еще не зарегистрированы в компании «Мивосам», я вам настоятельно рекомендую это сделать. Для меня и для многих наших лидеров когда-то это был… Счастливый билет? Я не знаю, лотерейный он или нет, но он точно был счастливым. Спасибо вам за внимание. Ольга Васильевна, можно такой вопрос еще задать? Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, с какого возраста стоит начинать этот бизнес? Вот как вы со своим опытом считаете уже в каком возрасте вот это можно начинать? Вы знаете, я сейчас видела некоторых детей. 13, 12, 13 лет, которые очень лихо рассказывают в школе о продукте, о том, которым он пользовался. Как это назвать, бизнес или нет, не знаю. Но э, вообще, когда э, сейчас люди приходят, я бы сейчас сказала, что, ребят, чем раньше, тем лучше. К сожалению, э, к сожалению э, совсем юные люди, они как-то... Некую программу свою начинают выполнять, да, девочки выйти замуж, родить ребенка а, или там работу какую-то, мальчики обязательно стать директором, хоть чем-нибудь, хоть чего-нибудь, и только где-то годам к 27-и, а, это минимум приходит понимание, что вот это я уже попробовал, это попробовал, а теперь я буду, хочу называться кем угодно, хотя у нас хорошие тут есть а, интересные а, квалификации, названия, да, это и менеджер, и генеральный менеджер, директор, генеральный директор, директор партнеры компании, консультанты, партнеры и так далее. То здесь название ⁇ тоже будет здорово. То, а, когда, когда человек называется как-то, это одно. А когда он получает деньги, это другое. еще здесь одна очень классная штука. Здесь нет ограничения. Здесь есть процент от того оборота, который сделала твоя структура. И чем больше ты делаешь ну, по определенной схеме, умножай на этот процент и понимай, сколько ты можешь заработать или уже заработал. Спасибо большое. Ну что, дорогие мои, если, вопрос, если вопросы еще будут, мы вам обязательно ответим. А сейчас не упустите свой шанс. Те, кто смотрит и слушает, просто не упустите. Вы ничего не теряете, вы можете только приобрести здоровье как максимум, плюс деньги. Вот это то, что получили все мы когда выбрали Вивасан. Спасибо за внимание. До свидания. Оставайтесь здоровыми. Ольга Васильевна, все здорово. Мы еще не все... вышли, по-моему. Вышли, нет? Нет, я вижу еще. Игорь. Сейчас нам Игорь скажет. Игорь, мы закончили. Так...